народ всем большущий привет настала весна и чтобы поначалу спать а не хлопать в ладоши нужно провести ремонт москитных сеток если он конечно необходим можно сделать легкий временный ремонт скотчем или лейкопластрем, но это на две-три недели и скотч под действием ультрафиолета превратится в труху самый действенный способ это замена полотна сделать это очень просто за несколько минут сейчас я на примере вот этой вот сетки вам все покажу Первым делом я снимаю старое полотно, оно держится за счет шнура вставленного в паз в профиле рамы. Пробуем вытащить так, если не получается, то поддеваем отверткой. Для работы мне понадобится пара ручек, поставлю новую, так как и старых осталась только одна. Цена 10 рублей за штуку. Нужна и сама сетка, я ее купил в магазине для дачников за 130 рублей. Этого рулона хватит, чтобы обтянуть две такие рамки. Раскладываю сетку с припуском на краях. Теперь сетку закрепляю шнуром, засовывая его в паз. Это можно делать плоской отверткой или какой-нибудь пластиковой штуковиной. Установить ручку очень просто, вставляем ее в паз поверх сетки и фиксируем также шнуром. Следующим шагом остается лишь обрезать излишки сетки. Друзья, вот и все. Несколько минут вашего времени и сетка как новая. А ваш сон будет крепким, как у младенца. Поделитесь своим мнением в комментариях, как вы ремонтируете москитные сетки. Если вам понравилось, поддержите лайком. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего. Мира и добра вам и вашим семьям. Всем пока-пока.